Видископ. Бой получился очень интересным, интригующим, именно благодаря тому, что не все пошло по плану Владимира Кличко, да, То есть он там не, не ожидал некоторых вещей, как мне показалось. И особенно начало боя его где-то обескуражило. Пропущенный джеб, когда ему немного пошатнула, он начал искать в общем-то где-то ближнюю дистанцию, где-то клинчевать. Владимир сразу начал включать тяжелую артиллерию, понимая, что уже надо пускать ее в ход. Пулев достаточно опасный соперник. И поэтому мы увидели столько падений Кубрата Пулева. Вот. Но в любом случае Кубрат Пулев показал достойный бокс и то, что он достойный соперник. И я вот слышал, что в Америке очень многие на телеканале HBO были, в общем-то, не то что удивлены, а рады тому, как провел. Бой Владимир Кличко, потому что они подписали с ним контракт, на самом деле. И ну, многие, наверное, знают, что телеканал HBO – это крупнейший канал там, с большими финансовыми возможностями и вообще с возможностями э, договариваться о поединках. И вот, насколько я понимаю, это именно канал будет принимать участие в переговорах и в, о, договариваться, чтобы бой Владимира Кличко с владельцем титула WBC состоялся, это будет убедительный бой за титул абсолютного чемпиона. Это уже все давно ждут в супертяжелом весе, это будет действительно мега-файт. Вот. Единственное, кто будет соперником, пока мы не знаем. Сейчас там Бермен Стиверн, чемпион, он встретится с Даунтайм Уайлдером, э, и там что-то не получается уже длительное время договориться. Вот. Ну, они должны были вроде как в декабре боксировать. Сейчас, насколько я слышал, бой опять перенесли. С тех соперников, которые есть на сегодняшний день есть в супертяжелом весе, Матч реванш с кубратом Пулевым намного интереснее, чем реванш с тем же Поветкиным. В Поветкине, в поединке с Поветкиным, там все ответы мы получили, и, и какой-то интриги в реванше, как лично для меня, нет. Да, мы будем все его смотреть, все равно интересно. Но намного интереснее было бы снова с Пулевым увидеть бой. Викископ. Спортивное видео.